Всем привет! На связи Кузнецов Никита и вы смотрите канал «Настольный теннис для всех». Судя по комментариям и большому количеству просмотров, мое последнее видео о подаче Дмитрия Овчарова удачно зашло, понравилось нашей уважаемой публике, за что хотелось бы вас поблагодарить. Кстати, кто не посмотрел это видео, заходите на канал, смотрите и не забывайте подписываться. Ну и в продолжении темы подач, сегодня я решил рассказать о такой подаче. Наверное, это подача из прошлого, давно забыта, ее мало уже кто использует. Но в любом случае, вы как разносторонние игроки должны в своем арсенале иметь эту подачу. Я постарался заснять видео с различных ракурсов. В том числе заснял работу ног, чтобы вы четко понимали, какие движения необходимо выполнить, чтобы подать эту подачу. Подача это с боковым вращением. Ее можно подавать как ближе к сетке, так и в роли быстрой подачи она может выступать. Но Это все в зависимости от того, в какой стойке стоит ваш оппонент, ну и в принципе от рисунка игры. Также я изобразил небольшие схемы, которые мы рассмотрим во втором блоке нашего видео. Теперь на этом отрезке видео с разных ракурсов я снял, как выполнять эту подачу. Посмотрите, движение такое веерообразное, ноги согнуты и руку вы переносите слева направо. И можете также добавить движение вниз, чтобы у подачи было небольшое нижнее вращение. Вот этот вид сбоку. Многие сейчас скажут, что я накидываю мяч. Тут дело не в вертикальном подбросе, а именно в движении при подаче. Вот, посмотрите. На этом видео я отобразил направление. Куда можно подавать эту подачу, на другом слайде я нарисовал схематично, чтобы было более понятно. Вот работа ног, посмотрите. После подачи обязательно сразу выхожу на позицию и готовлюсь к атаке. Это очень важный момент. На этой картинке попытался изобразить рекомендуемые точки соприкосновения мяча с ракеткой при данной подаче. То есть вы должны понимать, что это э, вид э, спереди. То есть э, тут э, я выполняю эту подачу двумя точками. То есть э, либо ближе к середине центром ракетки, либо же э, больше верхним правым э, сектором. На рисунке получается левым, но мы же переворачиваем ракетку. Да, и Получается верхний правый сектор э, активно используется при подачи если вы хотите сделать ее более косой также можете написать комментарий под видео каким местом вы подаете эту подачу либо планируете подавать эту подачу на этом слайде нарисовано направление которое я использовал при выполнении данной подачи я подавал ее косо влево либо в левый угол либо длинно в середину потому что считаю что если подавать эту подачу в правый сектор, то ваш соперник может сразу сделать топ-спин, то есть активно принять эту подачу. В комментариях под видео вы можете написать, что вы думаете по этому поводу, мы с вами обсудим, может быть вы считаете какие-то другие направления можно использовать. И что хотелось бы добавить в конце. Основное движение, которое вы должны выполнять при исполнении этой подачи, выглядит таким образом. То есть вы выгибаете кисть максимально параллельно поверхности стола и делаете вот такое движение. То есть справа как бы вы переигрываете налево. И чем резче вы это сделаете тем подача будет иметь сильное вращение. И также вы можете немножко сделать движение направленное вниз. Это добавит вашей подаче немножко нижнего вращения. У меня на этом все. Не забываем нажимать пальцы вверх, подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе самых последних видео. И в самое ближайшее время я запишу обзор одной из накладок. Всем пока. На связи был Кузнецов Никита.